Всем привет, с вами трэш Free Fire, И в этом видео я вам покажу, как взломать Free Fire. Да, ребята, подпишитесь на канал, если вы хотите конкурс на 10 тысяч алмазов Если вы наберете много ну, просмотров и лайков И даже я посмотрю, если вы наберете на этом видео 100 лайков или 100 подписчиков я сделаю розыгрыш, точнее конкурс на тысячи или с чем-то алмазов. Да, ребята, так что подпишитесь на канал и поставьте лайк. Подписка обязательно с колокольчиком, может вы выиграете в моих промокодах. Ну, ребята, все, погнали. Взлом при Fire, погнали. Э, заходим в тикбот золотой чекпот и крутим один раз два раза и выходим да ребята заходим как всегда в магазин э, заходим давайте уже обновляется э, э, сейчас откроем вот бесплатный вот такой кейсик это обязательно пацаны кто не кто э, не делает не повторяет эти действия, то у него не сработает. Да, влон на много алмазов. Минимум э, вам придут тысячи, минимум. А максимум может 20 тысяч или 50 тысяч может прийти. Э, заходим на подарки, а потом э, одежда, ну, вот такой перечили голова. Такой берем и пишем свой ID. Пацаны, вот сюда пишем свой ID и нажимаем на следующее. Много раз так нажимаем. И сейчас заходим на одежду, верхнюю одежду. Берем вот эту татуировку на всю руку и... Потеряем еще раз такое же действие. А, у меня залагалось что ли? Ну все, сейчас я вам покажу еще. Надо костюм брать, вот этот. И повторяем вот это же действие. Ну, пацаны, вы должны свой айти... Вести, а не другого а то не сработает вы должны на другой аккаунт делать с этого аккаунта с другого аккаунта а то своего на другого нельзя взломать так что передайте это видео друзьям пацаны если у вас есть друзья и они тоже хотят то передайте это видео Друзьям поделиться, точнее, э, вот мы уже сделали это же действие. Теперь берем вот эти штаны. Э, ну, если вы какой штан хочете, то и берите. Ну я просто вот это сделал. Э, теперь берем вот этот. И пишем свой айти, все, и выходим, и заходим на питомец, выбираем, я хочу робу, но у меня это есть, это для вас, для вас точнее. А еще раз вводим. И еще раз следующие много раз так нажимаем. И заходим на вещи. На прост, просточки вещи заходим. М купим вот этот дракон Трайк, Трик, да? Да. Drake. Я уже много не играл и уже забыл. Купим три раза и заходим на коллекцию и купим вот эту букву А. Вот так вот купим, купим, купим три раза уже. А, теперь, теперь надо вот свой ник составить из этих букв. Например, вот мой xxl t3 ну вот если у вас э, буква русская или цифры у вас из цифр или и букв российский букв ну, тогда вы можете ничего не делать просто э, если у вас например Андрей вы можете из английских слов может, анг из английских слов можете писать. Ну, все, я уже сделал все. Э, теперь одежда. Одежда, вот в в законе. Купим голову. Вот сколько раз я куп куплю, вы тоже должны. Я пять раз купил. Или ошибся. Ну, купим, сколько я делаю. И вот эти вот э, модные джазовые очки. Они вообще модные, оказывается. И купим костюм один раз. И вот это тоже купим. Купим его четыре раза. Четыре раза. Вот этот, где, где, где? Сейчас, сейчас сейчас а вон вон он нет, нет. Вон. Да, да да вот эти штанички тоже купим обязательно если вы неправильно сделаете то э, вы, у вас не, не работает этот взлом взлом 2021 год э, еще купим вот эту ну повторяйте я же не могу все его названия сказать Mm, вот этот тоже купим вор в законе да да вор в законе вверх купим сколько раз я куплю то вы должны также купить еще еще сейчас пацаны купим вот этот арбалет арбалет 10 раз надо купить или 11, ну или 9. ну mm, могу я ошибаться еще купим вот этот, нажимаем на скайлера и купим вот так вот вот, на набор скайлера на другого нельзя 5 раз купили а теперь вот этот скин на вот этого питомца как называется, я не знаю пацаны, все не, нет, не, не все, но еще один, остался один ход. Надо покрутить золотой джигпот 11 раз. 11, нет, 12, да, 12 раз крутим золотой тикпот. 11 раз. Сейчас я посмотрю. Да, золотой дикпот, любой золотой дикпот 11 раз у меня, я сейчас вот кручу и сразу пропустить. Вот 11 уже крутил, это не 10 и бесплатный уже купон мне дали и все крутим. Но обязательно надо э, вот надо сразу пропустить, если вы не тот сделаете, то у вас не сработает. И это последний уже способ, если скин питомца должен как в прошлый раз, ну как он стоял, так и должен стоять, вот не должны изменять. Берем эту, ой, блин, ошибка сети, да как так-то. Я видос снимаю, Алё, Карина, а у меня вот Wi-Fi выключился, сейчас я включу все пацаны э, теперь теперь надо э, вот эту все у, вот эту кошку кошка или вот не знаю все эмоции должен сделать заходим на навык и действия и эмоции. выбираем все эмоции пацаны вот видите как я делаю так и делайте Mm, все я это сначала сделал uh, наш пацаны я сейчас одно слово скажу но не огорчайтесь этот взлом не работает пацаны free fire нельзя никак взломать пацаны ну простите что я вас так долго ожидал но вы ждали ждали ждали ну, простите, если хотите новые, новые, например, накрутки, то ставьте лайки, подпишитесь на канал. Ну, а с вами был я, меня зовут Трэш. Всем пока-пока.